Всем привет! Сейчас буду пробовать восстанавливать фотографию старую. размеры ее оригинальный 3 на 4 сантиметра из удостоверения. Открываем в фотошопе. Убираем замок двойным нажатием. Далее обрезаем ее от лишнего. вот так двойным кликом теперь нам нужно выполнить коррекцию нажимаем на коррекцию автоматические уровни попробуем вот хорошо так, теперь нам необходимо будет избавиться вот от этих пятен увеличиваем Давайте вот здесь сначала. Вот так. Резкость, конечно, фотографии не очень. Так, далее нажимаем вот на такой штамп. Выбираем 50 расплывчатый. Нажимаем на клавиатуре клавишу Ctrl, появляется вот такая мишень. И левой кнопкой мыши один раз тоже нажимаем. У нас получается, мы скопировали вот эту область, которая рядом по цвету подходит. И дальше просто берем вот так вот и нажимаем. И у нас желтый цвет пропадает. Все, теперь его нету. Далее аналогично делаем то же самое, но, наверное, уже не 50 возьмем, а 30, вот так. Давайте вот здесь, также Ctrl нажали, левой клавишей мыши и вот здесь, вот, замечательно, то же самое, оп, Копируем. И еще. Вот так. Вот таким образом. Так, это не там. Отменяем. Вот здесь вот возьмем. Вот так. Получается уже... Более-менее что-то приличное. Так, вот здесь возьмем. Оп. Оп. Здесь уже можно взять побольше. 50. Копируем эту область уже готовую. смотрим что получилось меньшим так возьмем вот отсюда Так, а вот где глаз придется поработать очень сильно. Так, лоб у нас отдает желтизной. Так. Ну ничего. Как-нибудь эту проблему решим. Но уже все равно лучше, чем было. Так. Делаем обесцвечивание, нажимаем коррекция, обесцвечивание. Фотка становится черно-белой, без элементов цветных. И редактируем дальше. Так будет более лучше что ли? Во, вот так замечательно ну во всяком случае мне так кажется по-другому к сожалению я не умею не бог фотошопа ну вроде пойдет ну-ка увеличим Да, нормально, теперь лоб получился вроде как естественный даже. Так, дальше убираем. Убираем печать. Так, хорошо. Сохранимся. Пробуем исправить погоны. А тут попробуем дорисовать. Берем покрупнее семьдесят, наверное. здесь уменьшим Так, примерно увеличиваем до семидесяти. Этот же участок копируем. Замечательно. Здорово. Великолепно. Дорисовали. Хорошо. Попробую тут что-нибудь навоять. Вот а так, если попробовать минимизировать Давайте возьмем 25 что ли. Да, вот так вот намного лучше, как будто естественная тень падает. Так, здесь возьмем тридцаточку, не 50, вот так. И вот так закрасим этот штампик. Очертания кармана. сделать более такими вот как сейчас и отсюда возьмем вот отсюда возьмем семидесяткой вот и как-то вот так вот сделаем чтобы так лишка границы не очень была заметно и наверное намного лучше во всяком случае мне так кажется так теперь надо сохраниться еще раз так и покажу как было было у нас вот так во. Вот, ну сами видите, ну мне кажется, что вот эта вот фотка явно лучше, чем вот эта. Еще я делал вот эту. Как получилось, и вот эту вот было стало. Ну что, пишите комментарии. Всем пока.